Come on. За окном отличная погода, солнышко светит, подходящий повод посвятить рэпчик другу или брату, а может и сестре. Для этого не надо уметь читать рэп, Брешь в дребезги копилку, нашкрябываешь доллар, заказываешь хит у рэпера Ромы, шлёшь его тому или той, кому заказывал и снимаешь видео, как же она счастлива. поняли, сейчас я буду помогать людям делать сюрпризы, и сюрприз будет заключаться в рэп-хите, который буду писать я за доллар каждый. Люди мне будут присылать заявку, в заявке они описывают человека, для кого я пишу рэп, и я, исходя из этого описания, пишу шедевр, а они, в свою очередь, обязаны мне прислать реакцию, чтобы мы с вами понимали, получился ли у нас сюрприз. Меня зовут Рома Гений, сейчас будет гениально, погнали. Вы спросите, Рома, как ты это сделаешь? А с помощью приложения Payphone X. Есть такое приложение, в котором сидят разные звезды, как вы видите, от Олега Скрипки и Ирины Билы, до Никиты Козырева и Маши Кондратенко. У них можно заказать телефонный разговор. Алло, это Олег Скрипка, а у вас Скрипка работает? Ну, вообще-то она играет. Так платите ей Донаты видеосообщения, поздравления кого-то с днем рождения, предложения руки и сердца и так далее. И вот я теперь окажусь в рядах этих звезд для того, чтобы, помимо всего прочего, писать рэп-хиты. Вот у меня уже есть такая услуга, гениальное видеосообщение. И для того, чтобы снять это видео, мы меняем его немножко и делаем следующее. Посвятить рэп-хитяру вашему близкому или вам. У нас это будет стоить 1$. Для того чтобы люди понимали, на что им рассчитывать. Конечно, я очень постараюсь, но я буду стараться в пределах 1 доллара хит за 1 доллар. По-моему, интересно. И тут, значит, мы пишем: сделаю бенгер, посвященный кому хотите, вашей сестре, подруге, брату, свату или президенту Республики Чехия. И тут еще можно снять видео дополнение, так сказать, объяснить людям живыми словами. Вот, теперь у меня уже подходящий для рэпа вид. Эй, йоу, бэч, я делаю рэп-хиты всего за доллар. Но поверьте, оно того стоит. Вы можете заказать этот хит для того, кого любите. Всего доллар. Столько эмоций. Погнали. Прошло часов 10 с тех пор, как я создал заявку. Заходим в Payphone, в наши заявки. И я рассчитывал, что получу примерно 10. Но. 43 заявки. 43. 43, ребята. Итак, хорошо начинаем. Анонимус пишет меня зовут Кирилл, трек для моей партнерши мы профессионально занимаемся танцами на льду. Это фигурное катание если коротко, да, намного короче получилось. Столько времени мне только что сэкономил, спасибо Кирилл вот так. Мы очень хотим вернуться к тренировкам, но из-за вируса мы можем только заниматься дома где? В морозильнике наверное примерно об этом я хотел услышать в треке. Также напишу, что ей нравится. Она любит Японию и все, что с ней связано. Они Суши, рамен, культура. Видеоигры, путешествия, рисование. Гениально было бы добавить фразу Кирил, ты гомадрил. Кирил, ты гомадрил. Ну окей, я тогда перехожу к написанию трека, включая свой репетизатор. И вот такой получился трек. Трек от Кирилла Марии. Аниме, суши и ромен Но они не в радость, если дома целый день Надоели игры, в печенках рисование Маша залипает возле холодильной камеры Йоу! Маша пляшет на полу Вертится на стуле, закрутив тройной тулуп Ваше время экономит из-за воспитания Танцы на льду, называя фигурным катанием Оу, давай созвончик по зуму Насыпем ледика на пол и потанцуем Скоро лето, а я хочу с тобой на лед Мы на него подуем, и он не пропадет Кирилл, ванну льдом залит Носится в коньках, как под джунглям Гамадрил Кирилл Стоит руками Маша Он вообразил, как обнимает Машу Машу Обнимает Это контент <с были> Эта песня торкнула меня до глубины души я хочу сказать большое спасибо роману. Мне очень понравилось. Это было действительно гениально. Ставим лайк. Поставь лайк, вместе. Стоит 1 доллара. Ее <связь> yeah, это стоит 1 доллара. Ура! У, -у, -у, у круто! Я зажжен для того, чтобы делать другие треки. Но еще я зажжен, чтобы показать вам, как ребята танцуют на льду. Мне приятно, что у меня такие талантливые. Вы. Ладно, они выступали под другую музыку, я просто подставил рэп. Я думаю, что мы можем идти дальше. Значит, посмотрим, что у нас есть еще. Так. Хочу рэп, хитяру. Охеренно. Просто вау. Давайте дальше. Никита Семетко пишет. Кристина Батракова. Привет, Рома. Нужно, чтобы ты в гениальном стиле донес до девушки, что френдзона это плохо и что я настроен решительно. Вот это контент, я понимаю. Вот это то, о чем хочется писать. Нужно фактов накинуть, чтобы было что рифмовать. Мы знакомы 4 года со школы. Она учится в другой стране, но мне плевать, так как съездить из Беларуси в Польшу почти так же просто, как купить мясные подушечки с грибами. Это лучшее в мире Я думаю, это не так уж и просто. Я не очень люблю каре. Именно каре она себе сделала. Но я думаю, что это наш пациент. Включаем рэп-лабораторию. от Никиты Кристине. Фрэмзона это тут. Никита это круто, все чики его ждут, а Кристина еще думает. Видимо, Кристина что-то упустила, но решительность это в Никите нам стиле. Видишь ли, Кристина, вы знакомы со школы, дружить четвертый год это уже не по приколу. Ну подумай тоже, вы можете больше, ты только кивни и Никита уже в Польше. Хватит упираться, правда, ну харе, его не испугает то, что у тебя каре. Это какие-то новые технологии? На Gifts in yours day uh, uh, uh, uh. Блин, я не знаю. Мне кажется, что Кристина, она не подпускает к себе никогда. Даже Рому Гения, она не подпустила. Да, она, конечно, поулыбалась. Может, она просто такой человек, который скрывает свои чувства. Никита, что могу сказать? Надо копать дальше, надо всковыривать эту скорлупу, потому что иначе ничего не получится. А знаете, что получится у нас? Сделать еще один трек! Поехали. Значит, смотрим, какие у нас есть э, запросики. Иван в скобочках Вантус. Надеюсь, это одушевленный предмет. У меня день рождения. Так, а так как платит мой дорогой муж то ему нужен утешительный рэп мне нравится что нужен знаете это как такая вещь очевидная там день рождения подарок там провинился просишь прощения человек в печали утешительный рэп все очевидно все на своих местах чтобы не так грустно было расставаться с денежками окей хорошо я услышал мне все понравилось я включаю свою рэп лабораторию самого популярного блогера Ютуба выиграла конкурс, он по моему заказу написал для тебя рэп, так как скоро мой день рождения, а тратится тебе. У него такое недовольное лицо этот момент. Да, это рамагини. Давай смотри. Я помню, когда впервые заплатил за кого-то другого, сердце сжалось, но мы созданы для такого вантуса. А, ей, мужики не плачут, мужики платят. День рождения у жены, мужики, платят в этой жизни, у всего есть последствия братик. Кто-то когда-то родился, мужики, платят, мужики, не плачут, мужики, платят. С рождения, рождения? Мужики платят, в этой жизни у всего есть последствия братьев. Кто-то когда-то родился, мужики, платят. Ты заплатил за еду, но ел не ты. Ты заплатил за туфли, хоть не носишь каблуки. Мы не рожаем, не ходим на эпиляцию. Зато мы платим вот баланс цивилизации. Но не думай об этом, смотри в лицо Жены, как ее милые глаза огнями зажжены. Присмотри, снимай ней, как ей нравится, когда ее подруги хрюкают от зависти. Может, ну, тебе понравилось? Оу, по моему у нас все получилось. Блин, так приятно получать эти реакции, вы себе не представляете, ты трудишься над этим треком. <с> и как бы доллар это не всегда соизмеримая оплата за твой труд, но вот это стоит того. Абсолютно. И мы идем дальше. Кстати, у меня в комментариях происходит клевая движуха. Через время после каждого видео я выбираю один случайный комментарий и рисую его автора. Поэтому, чем больше комментариев ты напишешь, тем больше шансов у тебя быть нарисованным в моем гениальном стиле. Также, если у тебя есть свободное время, пиши субтитры к моим роликам, чтобы их могли смотреть люди с проблемами слуха. Погнали дальше. Фух, такая каста немножко получилась у нас. Давайте посмотрим, что еще есть. Кирилл пишет. Мальчик любит играть в компьютерные игры и смотреть Наруто. На досуге нащелкивает пальцами мелодии и свистит, как вскипевший чайник. Какие люди классные мне написали. А еще 29 апреля ему исполнилось 18. При всем уважении, конечно, тут не очень, ну, такое, не очень фактурное описание. Далее. Диана, мы переезжаем с моей женщиной в новую квартиру. Я уговариваю, как можно скорее взять собаку породы Сиба-Ину. Хороший выбор, чувак, если у тебя 24 часа свободного времени в день, чтобы за ней ухаживать. Но она немного ломается, сомневается, боится, что собака не подружится с нашими крысами. Это с кем? С соседями? А да, мы держатели крыс. Плюс родители ее пугают, что собака это тяжело, ответственность и так далее. Есть вариант купить собаку к октябрю, к ее дню рождения. Мог бы сделать ей такой подарок, но я хочу быстрее, а не ждать полгода. Помоги ускорить процесс. Будет сделано. Рэп-завод включен! Песня для Дианы. Диана, в этой песне есть совет. Услышь его меж строк и прислушайся. Купи собаку, купи собаку, купи собаку, купи собаку, купи собаку, купи собаку, купи собаку, купи собаку, хав, я собака, руки твои утром облизака, тапки до кровати принесяга. Прямо у двери тебя встречака. Ха, сиба ину. подхожу под новую квартиру, С крысами и мышами я в мире. Я ж тебе не бойся, хочется... чтобы не в мире. Да, я буду хрызь, провода, может даже бить твою посуду иногда. Да, за мной ухаживать беда. Это очень трудно, но тебе понравится. Гаф, теперь подумай мысли, какой суйси, пуси, пушистый. Я как вино и игристый, а ну купи меня быстро. Купи собаку, купи собаку, купи собаку, купи собаку, купи собаку, купи купи купи собаку, купи собаку, купи собаку, купи собаку, купи собаку, купи собаку, купи купи купи купи купи Что за пиздец ты заказал мне эту хуйню? Сколько дал? Один доллар. Пиздец. Тебе понравилось? Я смеялась, очень миловуха. это было очень смешно. Это было неоднозначно, но это было очень смешно. Ребята, я хочу знать, чем эта ситуация закончится. Мне не интересно было услышать, как трек. Мне было больше интересно узнать, хочет ли она купить собаку теперь. Это же очень важно. Поэтому я предлагаю вам следующее. Давайте так, я напишу ему. Никита, сколько должно набраться лайков под видео, чтобы Диана согласилась купить собаку? Сколько ее переубедит? Я дождусь результата и вмонтирую это сюда. Так, наша цель 30 тысяч лайков. Это довольно много для моего канала, поэтому давайте сейчас все поставим лайк и скинем кому-то, чтобы еще поставили лайк. Убедим Диану купить собаку. Так, Анастасия, Тальяновна. Толяновна. Нужно поздравить с майскими праздниками, пожелать счастья, здоровья. В песне могут фигурировать секс, наркотики алкоголь. Конечно могут. Это же майские праздники. Как говорится, секс, наркотики и алкоголь. Мир, секс, наркотики. Такая шутка. Такая. Последний читаю. Игореха. Мой бывший коллега. Между нами все время горит непотухшая искра. Мы видимся не часто, но если видимся, то Корвин и Зельда трещит по швам. Я Игорёхи всегда пел песню Игорёха, Игорёха, твое сердце под прицелом. Я понял, это типа как офицеры. Но и горехи есть девушка, с которой они собрались пожениться. Но Коромбо. Этот человек смешит меня каждым словом. Но коромбо-вирус поломал их планы. Но по факту у нас с Игорехой платоническая мужская любовь. И мы хотим поехать почилить как-то за границу в Хорватию, где я буду вести аренд споткар и держать его за коленку. Это очень смешно. Ну, я не вижу поводов сделать про кого-либо, кроме этого человека, поэтому поехали, включаем наш Репинатор. Песня для Игорюхи. Подумай сам, ах, Игорёха. Чего со свадьбой получилось плохо? Возможно, вирус намек Бога И твой выбор обдумать бы немного, Когда мы вместе были в эти мгновения, Вокруг предметы двигались от напряжения, Без нас скучают хорватские пески, Твоя коленка не твоя, без моей руки Кроме меня и горехи никто не пара. Плачет и ждет его одно кресло спорткара на ком угодно женись на гореме целом. Но знай, что твое сердце под моим прицелом. Кроме меня и горюхи никто не пора Плачет и ждет его одно кресло спорткара на ком угодно женись на гореме целом. Ну знай, что твое сердце под моим прицелом. Вич, да, Алуша тупо до слез. Маркестай, Это просто. Аху... Все, Илюша, тупо. Давай бери спорткар. Я запрыгиваю с коленкой туда. Love. Люблю тебя, целую чисто. Не передать словами. Бабочки в животе Ребята, мы с вами купи-купи-доны. Это прям, ну, а -а -а. как приятно, то слушайте. Вы это чувствуете? Вы это чувствуете? Надеюсь, да. Надеюсь, да. Мы с вами э, на страже настоящей любви. Не поддельной вот этой, провоцируемой гендерными стереотипами. А настоящей. Настоящей. Вот так. Что, ребята, по-моему, получается просто офигенно. Офигенно! Офигенно! Я настолько доволен реакциями, меня сейчас переполняют чувства от того, как классно смотреть, как люди на это реагируют и что наши с вами сюрпризы получаются. Есть еще вторая часть этого видео, и сейчас я вам расскажу, как ее посмотреть. Конечно, вы сейчас должны подписаться на этот канал и поставить лайк, а после этого мигом идти сюда. Здесь будет вторая часть этого видео на другом канале. Посмотрите ее, она будет не менее грандиозной. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, не забудьте... Забывайте не выходить из дома, быть здоровыми. Я надеюсь, вы также же заряжены энергией теперь, как я. Пока!